С вами Магазин Инструмент Центр. Сегодня у нас в ящик с инструментом от компании ЯТА. Код товара YT38951. В наборе 80 предметов. 80 инструментов. ЯТА это польский бренд. И это профессиональный инструмент. Имеет массу положительных отзывов. И инструмент довольно популярный в Украине. Начнем с комплектации ящика. Сам ящик состоит из трех полок. Это вот у нас верхняя полка. Хочу обратить внимание, что две нижние полки, средняя и нижняя, открываются только тогда, когда вы открыли верхнюю полку. Таким вот способом. И начнем с комплектации. В комплекте идут пассатижи 180 мм. Рукоятки прорезиненные. Длинногубцы 160 мм. Также прорезиненные рукоятки. Кусачки 160 мм. Клещи перестанные сантехнические, длина 250 мм. Два набора Г-образных ключей, шестигранники и торг с отверстием. нож и к нему запасные лезвия в комплекте идут. Так, молоток. Длина 300 миллиметров, вес 300 грамм, рукоятка деревянная. На каждом инструменте, то есть кусачки или плещи, есть логотип -то, код товара данного инструмента, ну и тут еще размер указывается, в данном случае кусачки 160 мм. Так, средняя полка у нас, набор головок. Здесь головок 17 штук, квадрат рабочий, 1,2 дюйма. Так, размер самый маленький у нас здесь 5 мм, головка шестигранная. И самая большая в наборе 19 мм. Под квадрат 1,2 дюйма. Трещотка 1,2 дюйма. Есть реверс переключения право-влево, быстрый сброс и фиксация головки. Видите, она идет с изгибом, не прямая. Удобная рукоятка. Рукоятка сама комбинированная. Резина пластик. Здесь, ну, здесь, скорее всего, обрезиненный пластик. Рукоятка разборная. Три винта выкручивайте. Можно обслужить или поменять сам механизм. Отверточная рукоятка. Длина 150 мм. Есть присоединительный квадрат. То есть сюда можете подсоединить трещотку 1,4 дюйма. Данная рукоятка применяется с битами. Биты, но ну, головки из головок 1,4 ну, в наборе нет, поэтому только с битами, через переходник. Вставляете переходник, и вот два набора бит. Общее количество бит 20 штук. Шлицевые и крестовые биты в наборе. Убираете бит, уставляете переходник и получаете четвертую. головка здесь у нас на 21 мм и набор набор отверток 5 штук листовые и шлицевые отвертки так наконечники на намагниченные это была средняя полка и нижняя на нижний набор комбинированных ключей общее количество 12 ключей размеры 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 и 17 17 и 19 ключ надпись ята номер по каталогу размер ключа указывается и материал изготовления инструмента хрома надевая сталь. Гарантия на инструмент ЯТА составляет 1 год. Теперь сам ящик для переноски. Есть ручка для переноски самого набора. Запирание на металлические замки. И есть возможность также, вам ближе, есть возможность повесить замок, чтобы никто кроме вас не пользовался инструментом. Вот так он выглядит впереди, видите, ята и код данного ящика. Вес набора 11 кг, ширина 46 сантиметров, длина ящика 24 см и высота 22 кг. Напомним, при заказе, если вы оставляете комментарий или комментарий под видео, вы получаете дополнительную скидку при заказе в нашем магазине. Спасибо за просмотренный обзор. До свидания.